Привет! Каждый день на моем канале прикольные классные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдотик: приходит женщина к психологу доктор, ну меня все в этой жизни раздражает. Смотрю телевизор, то плохие новости, то хорошие, но не мое это. А музыку вы слушали? Да слушала доктор. То громкая, то шумная, то короткая. Ой, но не мое это. «Ну, а Романа читали?» «Да читала доктор, то с большой буквы начинается, то короткий рассказ, но не мое это». «Ну, а любовью вы занимались?» «Ой, доктор, а что это?» «Да пойдемте, я вам сейчас покажу». Через некоторое время слышится из-за ширмы звук. «Ой, доктор, ну вы либо туда, либо сюда, а ваши туда-сюда меня так раздражают!»